Привет, с вами Артур Роуз, и сегодня мы будем говорить о Ютубе. Сегодня очень сложно найти человека, который бы не слышал такое слово, как Ютуб. Но далеко не каждый знает, что же это такое. Давайте начнем путешествие в мир Ютуб и разберемся в этом получше. Итак, поехали! История проекта. Офис компании YouTube находится в Калифорнии. Компания была основана в феврале 2005 года тремя бывшими работниками PayPal в Сан-Бруно и Калифорния. Они использовали технологию Flash видео позволяющую получить относительно хорошее качество записи при небольшом объеме передаваемых данных. Проект стал хорошим средством развлечения и сформировав свое сообщество, по данным статистики аналитической компании Alexa, опередил по популярности социальную сеть MySpace. В ноябре 2006 года была завершена покупка YouTube компании Google за 1,65 миллиарда долларов. Очень неплохо а, на троих за год заработать по полмиллиарда. До покупки YouTube у Google был сервис схожей направленности. Он назывался Google Video. Представители Google не стали закрывать его, а использовали его как место поиска видео по всем видеохостинговым сайтам. В настоящее время поиск Google Video включает в себя и YouTube. YouTube – это самый популярный видеосервис и видеохостинг в мире. Он представляет из себя сайт, наполненный различными видеороликами, своеобразная такая соцсеть, которые могут загружать любой человек из любой точки мира. Соответственно, тот видеоролик, который загружаете вы, также любой человек из любой точки мира может посмотреть. Если, например, вы отдыхаете в загранице, то вы можете снять видео и поделиться ссылкой на видео с близкими друзьями. Или можете выложить данное видео в открытый доступ, чтобы его мог посмотреть любой желающий. Обращаю ваше внимание на то, что YouTube – это не только видеоплатформа, как считают многие, но и сообщество. Теперь давайте поговорим о YouTube в цифрах и фактах. Каждый месяц YouTube посещает более 1 миллиарда уникальных посетителей. Каждую минуту на YouTube добавляется более 150 часов видео. Это означает, что как бы мы ни хотели, мы не сможем посмотреть физически все видеоролики. Пользователи YouTube каждый месяц просматривают более 8 миллиардов часов видео. Дорогие мои друзья, учитывайте то, что статистику, которую я сейчас привел, с каждым годом она увеличивается. Потенциал YouTube Четыре года назад о YouTube почти никто не знал в России. Не было известных шоу и каких либо видеоблогеров, которых знают сейчас. К примеру, Макс плюс сто пятьсот, Катя Клэп, Иван Гай, Паша Микус, Мини Кача и множество других. Раньше этих людей никто не знал. Они не были известны, но сейчас известные видеоблогеры получают столько же денег, сколько получают звезды шоу-бизнеса. У них есть контракты с крупными компаниями, такими как Nike, Gillette, Lenovo и многими другими. До 2012 года YouTube имеет аудиторию в России больше чем федеральные каналы, такие как Первый канал или Канал Россия. Все эти факты говорят об одном, что YouTube очень сильно и мощно развивается и его пик еще не достигнут, поэтому друзья, дерзайте пока есть время. Сложно ли пользоваться YouTube? Несмотря на то, что YouTube кажется сложным, он очень прост и понятен. При дальнейшем обучении вы в этом убедитесь. В своем видеокурсе я покажу и расскажу все секреты лайфхаки YouTube. И у вас не останется вопросов или недопониманий. Для того, чтобы не пропустить следующих видео уроков, и вообще просто подписывайтесь на мой канал. В следующем видео я познакомлю вас с основными понятиями и терминами, которые нужно знать всем пользователям YouTube. Итак, напоминаю, с вами был Артур Роуз. До встречи, друзья. В следующих видео. Пока.